столько тварей развелось все такие разные, все такие твари у меня дед вчера хотел что-то деду на ухо сказать да, он целый час башкой обстолбился в результате у деда сотрясение мозга я сейчас скажу тварь стороной обхожу вчера купил килограмм грецких орехов все пустыми оказались У вас дома мыши есть? А? У нас нет. Сижу дома обедаю смотрю, в супе муха плавает. Свет включила, это теща. Он у меня соседка завела у себя в ванной маленького крокодильчика. Пришлось отдать его зятю. Шо ха ха! Ха-ха, вам ха-ха, а, а этот мужик с тех пор каждой мочалки боится Купил килограмм риса, сегодня смотрю, пакет пустой Сколько тварей развелось Он летом, свет выключишь, спать ляжешь, сразу над духом. Пригляделся эта жена в противогазе Я у врача спросил, доктор, от комара можно заразиться Спидом? Он говорит, да. <Створчатый> Я говорю, меня девчонки не интересуют, меня интересует. Мужик, доктор, как закричит, а-а-а-а, и с инфарктом на пол свалился. Вот что эти твари с людьми делают. А вы говорите, маленькие. Они не маленькие, они больчики.